Что такое Следственный комитет? Как туда попасть? И с чем сталкиваются следователи во время работы? На эти и многие другие вопросы ответил в ходе лекции руководитель Следственного управления СК РФ по Республике Татарстан Валерий Липский. Генерал-майор проявил инициативу выступить перед студентами четвертого курса юридического факультета. По словам Липского, почти половина работников Следственного управления — это выпускники Казанского федерального университета. В условиях 21 века органы следствия образуют собой одно из ключевых звеньев в системе правоохранительных органов и судебных органов любого развитого государства. Генерал-майор рассказал о тонкостях работы Следственного комитета. Примерная картина работы следователей в рамках одного большого расследования бывает следующей. Более тысячи допросов, более сотни судебных экспертиз, работа в связке с более чем тысячу волонтеров. Все это делается для составления перечня доказательств. В итоге все преступление на бумаге, в нескольких десятках томов. Это именно то, с чем предстоит столкнуться будущим работникам Следственного комитета. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз.